Ворона, а что это у тебя в ушах? Бабушка, вы знаете, что такое наушники? Нет. А граммофон у вас есть дома? Ну да, я по нему до сих пор слушаю музыку. Ну, в общем, вот что. У меня в ушах маленькие граммофончики. А в кармане у меня спрятана пластинка. Так понятно? Понятно, Ворона. С Новым Годом всех! Да, Новым годом.